Нахтийские нравы — не просто запреты. Подобные они чистоте родника. Легко узнаваемый предков заветы, величии и чистоте языка. Чеченец не выскажет бранного слова. Он вежлив, зато не приветствует лесть. В поступках и мыслях взята за основу. В тяжелых веках закаленная честь. Наш дух отвергает стезю вероломства На всем многосложном опасном пути. По-прежнему святый родство и знакомство. Мы, кодекс отцов, продолжаем влюсти. На вчистком характере след первородства Наш нрав многогранный и очень простой. Помимо отваги, еще благородство. Отметили Пушкин, Дима и Толстой. Чеченская доблесть окрашена славой. В кровавой полемике с царской державой. она знает мир, а не только Кавказ. Хотя не стремились мы всем на показ. Исконный наш нрав, наша преданность слову, В котором таится огромный секрет. Словами разнуздан, и же Не должен в рычаг содержаться наверх. Массированный танковый рывок Ведут армады лучшей стратегии. План Барбаросса снова на восток. Крестовые походы и набеги. Война вращала жирного от Работали винтовки и лопаты. Нам нужен был победный результат. Стояли насмерть на фронтах солдаты. Тогда был у народов общего рака. Была у всех единая учизна. Бойцы не отступали ни на шаг. И ради жизни отдавали жизни. Чеченец, русский, здесь одна семья. Их братство закаляется в окопе. Затем врага безжалостно громя собой победы понесли в Европу. Опять пыла ли заревом огни, под шквальный грохот, канонат и стрельбищ, полковник висаитов из Чечни, с союзниками встретился на Эльбе. И, вопреки жестокости вождей, несправедливой к нам была держава. Победу, называем мы своей, имеется у нас на это право. Столкнувшись с агрессией, мы непокорны. И тут наш характер опять-таки крут. А все потому, что и корни хури радскую древность ведут. Этнический дух оттеканен в столетиях. Пути поколений сложились в маршрут. Известно, отцы отражаются в детях. И те по проторенным тропам идут. Чеченцы верны до последнего вздоха. Такими мы были в сарматской эпохе. Такими же ныне являемся мы. Бываем мягки и бываем прямы. Наш нрав почитает достойные души. С природой в ладах должен быть человек. В лесу обломать даже деревца, груши считалось огромным позором на век. Помимо словесности, быта, природы включалось в число непреклонных основ. Достоинство девушек – стержень народа. И мы в том же духе растили сынов. Наш нрав – это наша безмерная вера, и наша любовь к Господину миров, Ему подчинили все наши манеры, Чеченец в религии часто суров, запомним, исконно нахчистки и нравы, Во всем справедливый, правдивый и правый, К тому же, мой друг, постарайся учесть, для нас, аксиома, понятие честь.